В детстве, как реагировали родители на вашу потребность, как они вам говорили, нет? Вот. Есть, и что вы при этом чувствовали? Вот это очень важный вопрос, он четко вам дает отследить, потому что если все время мама говорила: отстань, не сейчас, я говорю по телефону, мама ей нарисовала рисуночек, потом. То есть, если вас родители отодвигали, вот эта вот конва, она срабатывает зеркальными нейронами, если нам в этот момент было больно и одиноко, то еще одна причина может быть в том, что я боюсь отказывать, сделать больно, одиноко, и вот такую вот уязвимость обнаружить в другом человеке, поэтому бывает неудобно отказывать, неудобно переносить встречу. Вот мой вопрос был задан в группу, ну, вот в нашу открытую группу. А если у вас ситуация, когда вам надо перенести встречу, а вы не можете это делать, потому что кажется, что дела такого человека важнее ваших вот такая история а в вашем случае сталкиваетесь с людьми которые легко могут переносить еще раз переносить, еще два раза переносить вот как вы плаваете вот в этих вот договоренностях да? и кто в итоге доминант вот, в той ситуации когда вы с кем-то договорились на встречу, вот хочется спросить вот так а еще по комментарию отвечу что если дочка отреагировала не очень-то и хотелось здесь хочу напомнить для наших слушателей такое милое, народное, что если вас не беспокоят дети, значит, у них все хорошо, и мне нужны деньги. Поэтому, если дочка обращалась к маме, как, ну, а у меня не все хорошо, посиди с моим ребенком, вот, а, да, или вот, а у меня большие интересы, пожалуйста, да, поддержи меня финансово, а мама сказала, извини, дорогая, я выбираю себя, у меня сегодня йога, да, а сейчас у меня вот нет на, на счету, чтобы тебе доченька бросить сразу денежку, то в этом случае, когда... Детитка исчезла, да, может быть, и 25, и 35 лет. Она куда-то делась, не удивляйтесь. То есть, да, взрослые дети в каком-то этапе так себя ведут. Если не все хорошо, и не нужны деньги, то родители интересы ну, не важны для ребенка. Вот этот догоцентризм – это часть некого становления личности, вот отклеивания. Поэтому, если вас не беспокоит, иногда можно в этом... Смотрите внимательно. Не травму обнаружить, что обиделась дочка взрослая и теперь да, бойкотирует. А может быть, она сказала, окей, я порешаю свой вопрос другим образом. И вот сколько я слышу жалоб вот, сконцентрирования, что что ж взрослые дети не пишут, не звонят. Хочется спросить, а чего они должны это делать, если опять же у них нет потребности, если это не было устроено в семью в детство. Когда, как дела, доброй ночи, поцелуйчик на ночь, а дополнительное объятие. Если вот это не было частью модели стиля воспитания в семье, то да, детки становятся такими деловыми, что по делу обращаются, а так спросить мама, как дела, забывают.